В обычной нормальной семье утром всегда встает вопрос чем мы будем завтракать потому что утром вчерашнюю еду не хочется хочется что-нибудь вкусненькое но все-таки я так считаю что надо доедать то что осталось в холодильнике особенно если ты живешь в квартире и не в своем доме нет у тебя никаких живностей, никакого хозяйства чтобы кто-то за тобой доедал и на это случай я хочу вам показать один очень интересный рецепт приготовления пиццы Пицца будет приготовлена из того, что есть в холодильнике. Итак, давайте приступим непосредственно к приготовлению пиццы. Я беру сковородку, наливаю туда масло. Вчера готовил спагетти. Вот у меня спагетти остались со вчерашнего дня в холодильнике. Ну и, как говорится, чтобы не выкидывать, я их буду использовать в пицце. Пицца у меня спагетти будет вместо теста. Дальше я отправляю сюда размешанных три яйца. Уже сразу подсолил их. Вслед за яйцами я отправляю сюда тертый сыр. Дальше я выкладываю колбасу. Выкладываю так, как мне хочется. Прям. Не знаю даже, какой узор у меня тут получится или рисунок, как правильно его назвать. Ложу просто так. Есть у меня болгарский перец. Есть помидорчики еще. Все, я выложу, накрываю крышкой. И пусть у меня 10 минут она поджарится. Вот смотрите. Я думаю достаточно. Так вот мы некое подобие на пиццу. Готово, осталось последний штрих, я посыплю свежей зеленью. Буду есть руками. Очень вкусно. Ну Для любителей можно было бы, конечно, подольше пожарить. Хотя, вот сейчас я съел кусочек помидора. Он прям прожарился, готов, мягкий. Ну, перец да, чуть-чуть. Сыроват, но ну, в принципе я так и хотел. Перец я люблю, когда он сладенький. Ну, настоящий вкус перца, когда он не пожаренный. Я считаю, что такое блюдо отлично подойдет на утренний завтрак, потому что готовится быстро и готовится с того, что есть в холодильнике. В принципе, яйца, я думаю, у всех есть. Спагетти, ну, можно отварить на крайнях, если их нету. Колбаса, сыр. Какие есть овощи, можно не добавлять. Если есть грибы, с грибами бы еще было вкуснее. В общем, фантазируйте, когда готовите еду. Всем пока!